Девочки, всем привет! Сегодня я готовлю слоеный пирог с фаршем. А пирог достаточно прост и быстрый в приготовлении. Получается таким невероятно красивым и очень-очень вкусным. Пирог, как правило, расходится за считанные минуты. А кому интересно, оставайтесь со мной, я вам расскажу, как его приготовить. Для слоеного пирога с фаршем нам понадобится слоеное тесто. У меня здесь две упаковки, и, как написано здесь, по два пласта. Готовый свиной фарш. У меня здесь грамм 500, в котором есть соль, перец, чесночок, а, кунжутные семечки. Это по желанию, конечно. Одно яйцо, одна луковица. Приправки можно взять. У меня здесь хмели-сунели и прованские травы. Немного растительного масла. Для начала луковицу я нарезаю мелкими кубиками. Загретую сковороду я наливаю растительное масло и буду обжаривать днем как раз луковицу до прозрачного слегка золотистого цвета. Так, ну вот лук мой уже обжарился. Видно, что он уже прозрачный, начал золотиться. Теперь я выкладываю сюда фарш. И помешивая постоянно будем обжаривать его до готовности. Мешаем, чтобы разбить все комочки в нем. В процессе обжаривания фарша добавляем по желанию специи, подсаливаем, перчим по вкусу. И еще минутку обжариваем и выключаем, снимаем с плиты для того, чтобы фарш остыл. Так, пока мой фарш остывает, я сейчас смажу. Противень растительным маслом. Берите противень по размеру. У меня как раз вот эти два листа, они прям идеально сюда помещаются. Я сейчас бока смажу. И они у меня уже немножечко оттаяли. Вот такие вот уже. Я сюда их ложу на дно. Немного их оставлю, как раз пока фарш остынет. Вот они постоят у меня в противне. И дальше я его Фарш буду сюда и выкладывать. Тесто слегка наколю вилочкой, чтобы вот при выпекании а вот этот нижний корж не, не вздувался, не поднимался. Как раз у меня остыл фарш. Сейчас я его выложу сюда на тесто. Равномерно его распределю. И немного вот присыплю укропом. Остался в холодильнике и думаю, да, я его сюда положу, надо его просто использовать. Вот так вот. Сверху выкладываю оставшиеся пласты теста. Немножечко вот так вот. Я его растянул чуточку, чтобы он у нас как раз поместился. Сейчас верхний слой смажу как раз желтком. Вот так вот смазываем желтком. Желток как раз придаст пирогу красивую румяную корочку. Делаю небольшие вот такие проколы, такие дырочки для того, чтобы выходило тепло. Ну, вот, чтобы пирог не поднимался, не вздавался, вот чтобы жар выходил оттуда. Немножко также присыплю кунжутом пирог. Уже поставила разогреваться духовку. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов, примерно на 35-40 минут будем запекать пирог. Но я вам позже скажу по времени, сколько он у меня запекался. Так, все, опускаю пирог я в свою духовку, и пусть он у меня печется. Я запекаю и на верхнем, и на нижнем а, разогреве. Все, даю время запечься. Так, девочки, вот мой пирог уже как раз испекся. Смотрите, какой он красивый. Сейчас я вам покажу. Запекался он у меня 37 минут. Сейчас я его достану и дам ему остыть. Запах в квартире невероятный. А Пока пирог еще не остыл, я вот кусочком масла прямо вот так пройдусь. и Немножечко смажу сверху. Запах прям, вы не представляете, насколько вкусный. Во всей квартире, я думаю, не только, но и в подъезду. И укропчиком, который я положила, и вот фаршем. Очень вкусно будет. Сейчас пирог разрежу. Покажу, смотрите, насколько нежно получается. Тесто очень-очень мягкое. Вот такой, смотрите, девочки, он невероятно а, сочный, видно, да, как фарш. А жареный лук дал вот такую сочность этому блюду. Пирог получается очень вкусный. Советую я вам его приготовить. И вот такой пирог у меня, как правило, разлетается за вечер. Смотрите, насколько пирог этот очень вкусный. Да, может показаться, что он достаточно калорийный. Но это вкусно. Иногда побаловать, я думаю, себя можно. Вот таким, девочки, слоеным пирогом сегодня я с вами поделилась. Пирог, как я и сказала, расходится за считанные минуты. Очень вкусный, очень сочный. Поэтому, кому понравился, берите пирог на заметку. Готовьте его, ставьте пальчики вверх мне, пишите комментарии. А я желаю, конечно, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru Всем до новых встреч!